Всем привет! Сегодня я хочу посадить луковицы калы. Вот такая кала. Пикассо интересная И Одесса. Такой интересный цвет. Бордовый, черный. Это такая необычайного цвета тоже. Кейптайн Промайс Промис. В общем, такое название. Я учила немецкий, поэтому на английском читать хорошо не умею. Mm -hmm. Вот. Эти луковицы я купила в эпицентре. Вот таким образом они запакованы. В этом кулечке имеются дырочки, чтобы, судя по всему, луковица дышала. Луковицы небольшие. Вот. И я хочу их посадить попробовать что из этого получится что нам понадобится естественно сами луковицы теперь я подготовила вот такой вот горшочек он видите такой прямоугольный небольшой где-то тут около 3 литра всего он с поддоном там внизу дырочки вы видите и вот собственно сам поддон Естественно, не сдержалась, купила такие э, приспособления для посадки вазонов, не сдержалась, вот такие вот грабли, лопатки, такие миниатюрные, прикольные, надеюсь, они мне пригодятся в посадке. Так, что еще? Смотрите, также имеются у меня вот такие горшки на 2,5 литра, они бы, конечно, подошли. На каждую луковицу. Но луковицы очень маленькие, и есть опасения, что ничего из них не получится. Вот, а если получится, то слава богу, и когда эти небольшие луковицы тут прорастут, то три как раз калы будут вот так вот красиво смотреться в этом горшке. Ну а вдруг, если разрастутся, то уже буду рассаживать по отдельным горшкам или найду такой побольше. Так, какой я взяла грунт грунт специальный для выращивания овощных и цветковых культур и здесь написано что сюда входит высокоэффективная экологичная чистая поживная то есть питательная смесь готовая к выкористанию то есть к использованию для выращивания всех видов, цветковых, ягодных, овощных, рассад декоративных до да комнатных растений. Вот тут нам такой подойдет. Смотрите, разрезала пакетик с такой калой. И сейчас давайте посмотрим, какой же тут у нас зародыш. Вот это даже не луковица, а в такой вот шишечки. Написано садить паростками вверх. Так подозреваю, что вот это были паростки. Вот небольшая. Хорошо. Так. Теперь такую калу я освободила, тоже имеет вот такую структуру, вот вот эта верхушка, судя по всему. Ну и тут похожая, такая она самая большая, Пикассо. самая маленькая и в такой тырсе они хранят вот. значится глубина посадки 5-7 сантиметров написано это на каждой высота этого 30 50 цветка 30 50 а это 40 на 60 хочу ее посередине посадить а эти будут по бокам так, освещение должно быть Солныч... солнышко и умеренное солнышко. То есть более такие не солнцелюбивые. Ну что, приступим. Сейчас я насыплю сюда земельку, сделаю луночки и посажу каждую такую вот бубочку. Высыпаю первый стаканчик такой хороший чернозем второй стаканчик распределяю по всей посудине. Третий стаканчик заполнила я грунтом 10 таких стаканчиков получилось. И сейчас с помощью вот такой вот штучкой буду делать луночки для наших бубочек 5-7 сантиметров да. Окей. возможно этот горшочек маленький возможно но сама суть в том чтобы посмотреть вообще с эпицентра прорастут ли они или нет так, зайдет туда, да. Вот смотрите, туда ближе покажи. Вот, посадили. И нальем туда водички. При посадке должно быть обильное такое поливание. Вот наливаем вот столько воды в луночку. И засыпаем. Сильно притрамбовывать я не буду. Она там дышала. То же самое я делаю луночки по бокам. Ближе с ними. Вот здесь. И тут. Естественно, можно это делать пальчиками, ручками. Сама суть, сам прикол вот вот этой штучки. Это так симпатично. Очень удобно, кстати. Эта кала, как вы видите, она совсем махонькая. Вот, а такой цвет красивый, очень хотелось бы, чтобы с неё что-то получилось. Уже наливаю туда водичку. Прикармливать их уже можно удобрять, когда появится что-то там, листочки уже прорастут. То одним кормом, а потом, когда уже бубочки какие-то завяжутся, уже можно прикармливать. Удобрением для цветочных растений. Да, для цветочков. Вот. Отправляем, тоже наливаем и закапываем. Сильно я не притрамбовываю, сейчас еще два стаканчика насыплю, как раз у нас получится, что они будут где-то на глубине 5-7 сантиметров. Вот один стаканчик. Грунт такой, видите, он вообще черненький и уже влажненький. Так, распределяю. Комочков нету никаких в этом грунте. Еще можно грунт размешивать с песком. Я решила, что будет пока такой грунт. Все. Вставляю такую рыхлую землю. Можно еще вот так вот граблями поделать. Расправить игрушечные инструменты можно поиграться все я оставляю на более солнечное место в квартире и теперь я буду поливать где-то смотреть через день через два дня чтобы грунт был влажный через неделю примерно я сниму вам да, продолжение видео что-то изменилось за эту неделю, появилось ли что-то так пока не зацветет кала, но будем надеяться, что зацветет. Так что продолжение следует, не переключайтесь. Итак, друзья, прошла неделя, я увлажняла по чуть-чуть грунт. Ну что же я наделала? Надо же было всю информацию посмотреть, как высаживать правильно калу, клубни калы. Надо было, оказывается, прочитать, прогуглить, в интернете посмотреть, на ютубе, не знаю, найти больше информации. Той информации, что на упаковке недостаточно, что посадить на 5-7 сантиметров, что они любят солнечную или полутеневую сторону. Этой информации недостаточно я подозреваю что эти клубни могли уже тут просто загнить сейчас я буду их доставать у меня уже тут что-то другое начало расти и получается что глубоко их закопала о боже где они так, достану лопатку Буду искать. Аккуратненько. И буду сейчас рассматривать... Позже. Слава Богу, оно не сгнило. Но я очень глубоко посадила. Но оно не сгнило. Так, хорошо. Короче, смотрите на я их очень глубоко посадила но слава богу оно не сгнило потому что я посмотрела информацию что вот так вот как я заливала водой так делать нельзя потому что сказали что могут сгнить реально ну, как вы видите тут проросло вот махонькие. вот проростки и даже пускает корни это хорошо но еще прикол в том, я их глубоко все-таки посадила, надо их чуть-чуть прикапывать, то есть сделать небольшую лунку и чуть-чуть прикапывать. И когда корни уже вырастут больше, и вот эта пимпочка станет выше сантиметра, то есть наверх еще засыпать просто земельки. То есть таким этапом вот так вот я должна посадить. Вот так вот слегка прикопать, и все. Если сильно глубоко сидит вот этот клубень калы, он может прорасти, не сгнить, если повезет, как в моем случае, но цветка не даст. Он будет просто листья пускать, пускать. А когда вот так вот наверху больше, то есть веро вероятность, что моя вот эта низкорослая кала растет так давайте посмотрим остальные Если честно я очень боялась что там все печально посмотрим как тут у меня поживают что тут у нас творится тут тоже слава богу все в порядке. Ну, чтобы оно там что-то начало как-то действовать я пока не вижу Ой, Выкапываем следующую. слава Богу тоже жива тут тоже все нормально и какой-то происходит там тоже у него действие все хорошо что я делаю на данном этапе вот эту лишнюю землю пока я вот так вот в стороночку убираю. Земля рыхлая она такое должна быть влажноватая, рыхлая. я сейчас их опять посажу но уже не так глубоко и оставлю вот место достаточно вот поверхности конца вот этой посудины, Оставлю достаточно места, чтобы досыпать потом землю. Так, делаю небольшие лунки. Сажу назад. Вот, слегка засыпаю. Тут также делаю небольшую луночку. Легко засыпаю по сторонам притрамбовываю повторяю такую же манипуляцию с этой и я не поливаю пока не прорастут листочки когда появлятся листочки я больше досыплю земельки и начну уже потихоньку поливать. Когда листочки прорастут уже такие на 3-4 сантиметра, то тогда начинаем уже обильно поливать и подкармливать. Но обильно в плане того, чтобы вот так вот по краю поливаем. Сильно не заливаем. И следим, чтобы почва была такая влажная. Вот. Ну что. Слава Богу за неделю ничего не случилось я успела <laughs> вовремя так что не повторяйте моих ошибок вот и ждем теперь когда прорастут и я вам покажу это позже все спасибо всем за внимание и удачного вам разведения кол